Важное объявление. Братишки, если вы не состоите в нашей группе ВК, то вы, наверное, не в курсе, что один из админов уходит в армию. А точнее я. А это значит возможный перебой с выходом видоса. Я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием.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 Oh, <laughs>